Давай еще раз. Одиночный левый, одиночный правый, двойка. Стоп. Вот опять смотри. Не надо быстрее. Не надо речь. Ты наоборот здесь должна расслабиться. Чтобы вот я, я лапу убираю не потому, что ты, еще раз повторяюсь, сделала медленно или не успела ударить, когда я лапа. Вот я тебе, когда лапу ставлю, например, правую, да, а ты в это время сделала движение вперед. Ты априори у тебя идет на, по инерции движение какое? Назад. Правильно? Значит, ты не можешь здесь же бить правую. Я поставил удар для левой руки, да? А ты в это время сделал движение тоже вперед. То есть идет по инерции назад, поэтому не надо торопиться рукой ударить. Я подожду. Разница между твоей рукой и моей лапой, она будет, хочешь ты или нет. По-любому, даже если я поставил <coughs> лапу для правого удара, а ты в это время по-хорошему, да, у тебя шло движение небольшое назад, а в челноке, то все равно ты сначала увидела. Поняла, что это для правого прямого, и потом нанесла, подстроилась ногами, сделала ногами движение. Uh -huh. Все равно пауза между твоей зрительной реакцией и мышечной реакцией, она будет. Мы и тренируемся, чтобы убирать эту паузу меньше. Но она ее, ее не будет. Чтобы ее не было совершенно, это невозможно. Потому что ты сначала увидела, поняла, что делать, и дала сигнал ногами. Uh -huh. Но только не руками. Вот, Расаев, чтобы не было никакого вниз, вверх, ничего. Вот давай я двигаюсь, да, ты меня ставишь, как будто ты меня на лапах держишь, давай, посмотри, я двигаюсь в челноке, да. О! Ты видишь, пауза есть? Да. Я не кидаюсь сразу. А теперь посмотри, как будет выглядеть, я сразу кинусь. Вот я двигаюсь. Вот оно и происходит, понимаешь? Вот оно полетело. Давай. То есть ты готова ударить. Ты ударишь тогда, когда тебе надо будет, когда тебе удобно. А это значит, ты сможешь это сделать в любое фактическое Покататься, покрутиться, пожалуйста. Три минуты, пять. Во! Молодец! Нет. Опять замах сделал. Оп. Вот. А бедро? Да-да-да-да. Удобнее стало? Да. А? Двигайся. Правую. Левую. Без правого бедра не будет левого, без левого не будет правой. Поэтому не, не надо туда. Ты наоборот подразгружаешь левую ногу, если в двойке. Вот в чём два положения. Ты либо на обеих ногах, без тела по либо ты немножко на задней ноге, чтобы наоборот разгрузить переднюю ногу. То есть когда у тебя ноги весь тело на обеих ногах, у тебя будут короткие движения, а когда у тебя вес тело больше на задней ноге, у тебя появляется возможность делать движения длиннее, потому что разгружена левая нога, она больше может вперед пойти. И при этом грузит правую, то есть выход как раз на правый удар. Умница. Не торопись. Да, вер бедро. Да. Хоть и бедром не доработал сейчас, но принцип понятен. Да. А? Mm -hmm. То есть что у тебя поняла? Да, поняла. Да, все вот это от ног. Быстрее ты сама подберешь, что более короткое движение. Но сейчас все мягкий челночок был такой та-та-та-та. Раз. Вот раз. Чуть. -чуть. Можешь здесь обыгрывать это голеностопом. Согласны? Все, молодец.